Большая часть людей жжет свои деньги прямо в кошельке, даже не замечая этого. Есть в мире закон, который как закон всемирного декадения. Получал десятикратный рост в бизнесе, и я бы этого человека в качестве клиента на консалтинг никогда в жизни не взял. Если ты провел в социальной сети два часа, ты заплатил налог на вырубку. Mm -hmm. Ты не заработал деньги. А там получается, что человек с 100 тысяч рублевой зарплатой, в зависимости от того, как считать. Налога на глупость в месяц платят от 400 тысяч до 8 миллионов. Большая часть людей жжет свои деньги прямо в кошельке, даже не замечая этого. И для избранных есть хороший способ перестать этим заниматься. Макс, я всегда рад с тобой общаться по множеству поводов. И думаю, что сегодня нам стоит поговорить именно о том, как люди системно повторяют одни и те же ошибки. Я знаю, что мы с тобой, когда познакомились, стали разговаривать про правила Паретта. Это была прям первая первая тема. А расскажи, как ты к этому пришел? В моей деятельности я работал с со состоятельными людьми, очень серьезно тряхануло, и поэтому я переосмыслил очень многие параметры, очень многие вещи. И мне помогла книга Дэна Кеннеди, жесткий тайм-менеджмент, в котором он очень классно и круто написал по поводу того, что выбросите в топку все тренинги, все курсы, все уроки по тайм-менеджменту да и вам нужно знать одну простую вещь что есть в мире закон, который как закон всемирного декадения, который как закон сложного процента. То есть с ним можно соглашаться, с ним можно не соглашаться, в него можно верить, в него можно не верить. Но при всем при этом а, он работает. 20% соседей создают 80% шума. 20% сейлзов делают 80% продаж компании. 20% людей самых богатых принадлежит 80% мировых богатств. Мало того, именно у Дэна Кеннеди я прочитал, что принцип Паретто, он не просто есть как таковой, а принцип пар это еще можно возводить в квадрат и в куб. И то есть здесь у нас идет наложение двух таких глобальных э, мировых законов. Во-первых, сложного процента, э, капитализация на капитализацию, да, возведение в квадрат, да, экспонента. И второе, это результат, который ты получишь. И что меня очень сильно потрясло, это то, что он говорит, ребят, вот вы хотите заработать миллион рублей, миллион долларов. Ну, то есть каждый вы можете посчитать сами да, сколько вы хотите заработать в следующие 12 месяцев что для этого нужно то есть вы берете миллион желаемый доход тратите делите на 11 месяцев на ну, 1 месяц на отдых 11 рабочих месяцев делите на 22 рабочих дня делите на 8 часов и получаем стоимость одного часа. Сколько у вас должен стоить час? И то, если вы хотите заработать миллион рублей, в этом случае одна твоя минута стоит 10 рублей. Если ты провел в социальной сети два часа, ты заплатил налог на выручку, mm -hmm. ты не заработал деньги. А, если ты хочешь заработать миллион долларов, то у тебя минута должна стоить 10 долларов. Если ты два часа провел в интернете, то в этом случае сколько, сколько ты заплатил налог на выручку? В этом случае очень легко становится принимать решение, нужен тебе личный водитель, не нужен тебе личный водитель, тебе самому ездить на машине или, может быть, на такси это сделать, брать няню для ребенка или не брать няню для ребенка, если жена говорит, что мне нужно время на себя, побудь с детьми. И тогда ты просто соотносишь, да, что тебе дешевле нанять дома ну, там, няню, да, которая заплатит деньги, или нет. Выбор становится очевидным и очень простым. Вплоть до того, что у меня внедрение этого принципа Паретта там, таких, такие траблы были. То есть не мама, папа, они звонили на телефонный номер моего помощника. Друзья ругались, что это такое, мы не можем тебе на личный телефон прозвонить. Но за что я безмерно благодарен тебе и почему мы сегодня именно общаемся с тобой, я хотел бы, чтобы ты рассказал, как не доводить, вот в этот, не возводить в абсолют, но при этом получать очень высокие результаты. Дело в том, что для того, чтобы перестать, точнее, для того, чтобы начать делать вот то небольшое количество действий дорогостоящих, нужно вначале отказаться от всего остального. А фокус в том, что пока ты не отказался, причем не в теории, а на практике, ты не можешь вычислить те самые действия. Тебе кажется, что ты их понимаешь и знаешь, но это не так. Это тяжелый шаг перестать делать все, что уводит тебя от цели или хотя бы останавливает. Только тогда ты видишь действия. Это раз. Во-вторых, по опыту работы с клиентами я пришел к странному заключению. Ну, начнем с того, что я занимался консультированием, преимущественно связанным с маркетингом, с повышением прибыльности компании через маркетинг. И были случаи, когда клиенты получали результаты, я не знал почему. И даже недавно были такие случаи, когда клиент, работая по правилу Паретта над собой, получал десятикратный рост в бизнесе, и я бы этого человека в качестве клиента на консалтинг никогда в жизни не взял, потому что я не знаю, что с ним делать. И когда я увидел такие результаты системно, то увидел закономерность. Вот смотри, то, о чем мы говорили. 20% действий дают 80% результата. Но, во-первых, это уже не так. Потому что если мы как-то связаны с интернетом, здесь пропорция стремится к 5 на, 95, 5 на 95. То есть ты даже в куб это уже не возведешь. Уже квадрат тебе даст сразу ответ, что одно действие определяет весь результат. Все. Почему бритва Паретта? Потому что, чтобы начать делать минимальное количество действий, которое дает почти весь результат, вначале нужно перестать делать все остальное. Конечно. Вот как найти это? Как набраться решимости? А для этого я предлагаю такой способ. Нужно посчитать налог на глупость в деньгах. И когда вы увидите, какие суммы вы теряете каждый месяц, а там получается, что человек с 100 тысяч рублевой зарплатой, в зависимости от того, как считать, Налога на глупость в месяц платят от 400 тысяч до 8 миллионов. С доходом 100 тысяч? Да. То есть получается у него налог даже больше, чем кэшфлоу, который да. он получает. Что самое Круто. интересное, у него есть действия, которыми он теряет деньги. У него есть действия, которыми он получает эти бабки, но он этого не видит. Угу. И я делал несколько раз интересный, сложный эксперимент, он кропотливый. Но если сделать реальный хронометраж, то это очень сильно похоже на тот доход, который человек реально в жизни получает. Достаточно перестать делать те вещи, которые реально уводят. И, кстати, у меня в этом плане есть вопросы к Дэну Кеннеди. Он говорит очень правильные вещи, но я бы начал с самой формулировки «тайм-менеджмент». А как ты можешь управлять временем? Ты можешь управлять распределением своих действий во времени. А вот как с учетом твоей специфики, специфики бизнеса, специфики рынка, специфики каналов, по которым можно привлечь клиентам, выбрать те действия, которые нельзя делать? Вот это и определит все остальное. И когда видно, что осталось, вот там находится самое интересное. Цифры просто взрывают мозг. То есть, ребят, как-то напишите по комментариям, как вам сама информация о том, что имеет доход 100 тысяч, если вы имеете доход 100 тысяч рублей в месяц, да, вы платите налог на глупость 300-400 тысяч. Ну, давай вернемся к тебе. Yeah. Вот тот проект, который ты делаешь для обычных людей. Я понимаю, что богатые клиенты, это богатые клиенты, это отдельное направление твоего бизнеса. А то, что ты делаешь для людей с целью втянуть их в инвестирование и дать им реальный инструмент создать капитал, причем в обозримые сроки. И насколько я понимаю, твоя, твое вознаграждение здесь фиксировано. Yeah. И первое, что из этого следует, ты говоришь людям, вкладывайте 8 долларов в день, и через время у вас будет капитал в миллион долларов, примерно. Все правильно. Это означает, что если человек будет вкладывать не 8 долларов, а, например, 16, а лучше 20, а может быть 100, Деньги. то он либо придет к этой цели быстрее, либо он придет в обозначенные тобой сроки, но он получит сумму кратно больше. Да, абсолютно точно. Это же очевидно. Это, это, это, это, а, это очевидно. б это ну, в моем понимании это чрезмерно очевидно, да, но если говорить количество людей, которые просто уточняют момент из разряда, а можно я буду вкладывать, у меня есть возможность вкладывать не 100, а 200, угу. что в этом случае произойдет? Ну то есть это математика, это постоянная наука, цифры они постоянные, то есть если ты вкладываешь два раза больше, то в этом случае ты или в два раза быстрее приходишь к цели, которую поставил, сокращая срок достижения ее в два раза, или ты, соответственно, при сохранении сроков ты получаешь сумму в два раза больше. И я думаю, что цель вот этого нашего разговора, во-первых, напомнить вам, что есть простые закономерности, которые определяют совершенно фундаментальные результаты в жизни, в бизнесе, где угодно. Но почему-то никто ими сознательно не пользуется. Они настолько привычны, что их просто как воздух перестали замечать. Вот если вы перестанете дышать на несколько минут, это будет заметно. А если вы перестанете обращать внимание на закон сложного процента, вы этого не заметите. А человек, который продолжит им пользоваться, успеет вас опередить. То же самое касается и системного применения правила Паретта. То же самое касается и вычисления глобальных трендов. Ну, например, можно уронить монетку на пол и очень точно посчитать силу, с которой она ударится по полу. А можно просто понимать, что есть закон всемирного тяготения, и монетка всегда упадет. И использовать фундаментальный закон быстрее, не вдаваясь в тонкости расчета скорости монетки. Для этого Максим есть. Максим мне стало и скажет, что делать правильно. Он выделит главное. Спасибо, Сереж.